В сосуд с дистиллированной водой опустим два угольных электрода и подсоединим их к цепи, состоящей из источника тока, лампочки и ключа. При замкнутом ключе лампочка гореть не будет. Добавим в воду поваренную соль и размешаем раствор. При замкнутом ключе лампочка будет гореть. Заменим раствор поваренной соли раствором медного купороса и пропустим ток через этот раствор. Через несколько минут на одном электроде появится слой чистой меди.